Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я вам расскажу практику возвращения энергии с прошлого. За это огромное спасибо Ане за комментарий, за вопрос, который был задан. И, соответственно, вот обещанное видео. Итак, сначала немножко теории. Практика возвращения энергии из прошлого. Для чего она нужна? Когда мы переживаем какое-то событие, и мы переживаем его очень эмоционально, соответственно, в этом процессе остаются частички нашей энергии. Время проходит. Вы продолжаете жить в настоящем моменте, но так или иначе, когда у нас не хватает энергии здесь, в настоящем, то именно в этот момент к нам приходят различного рода воспоминания из прошлого. Заметьте, именно тогда, когда у вас есть какой-то недостаток энергии в настоящем процессе. Мы садимся, либо там идем, мы вспоминаем какие-то прошлые события. Почему так происходит? Потому что интуитивно разум понимает, что там, в этом прошлом, там что-то осталось. И он хочет забрать это, то, что осталось, для того, чтобы восполнить в настоящем моменте. Но нас не учили, как управлять энергией, вообще не говорили о том, что энергия первична во всех процессах. Соответственно, мы садимся, мы углубляемся в прошлого, но что там делать, наш разум даже не представляет. А на самом деле, каждый раз мы возвращаемся в прошлое именно для того, чтобы забрать оттуда заряд. Забрать энергию, наполниться в сегодняшнем дне, для того, чтобы сегодня было более продуктивным. На самом деле есть два варианта. Как можно быть в настоящем моменте энергоемким? Первый – это прокачивать себя. Соответственно, вы можете делать определенные энергетические практики каждый день. И заметьте, те, кто умеют себя прокачивать, те, кто умеют создавать свою энергоемкость каждый день, у нас, как правило, не бывает моментов, что мы какие-то воспоминания генерируем. То есть мы не уходим в прошлое. И это то, что так сейчас так модно говорить – надо жить настоящим. Каким образом? Да вот, каким образом. Вам нужно просто забрать энергию с прошлого, и вы будете находиться в настоящем. Либо генерируйте энергию каждый день, и вам, вас тогда воспоминания прошлого не будут терзать. Вот для чего нужна эта практика. Это то, что касается теории. Теперь непосредственно сама практика. Записать ее в виде медитации ну, было бы глупо. По одной простой причине. В этой практике самое важное – качество работы. Каждый человек идет со своей скоростью. У каждого человека определенная скорость восприятия энергии. Поэтому записать ее просто как медитацию, это значит дать вам техническое выполнение этого задания. Но нас интересует не столько техническое, сколько качественное выполнение. На самом деле практика очень проста. Я вам ее сейчас расскажу, и вы легко сможете делать ее без всякого аудиосопровождения. Просто делайте ее на качество, не на скорость. И у вас все получится. Итак, вот теперь непосредственно сама практика. Первое, что вы делаете, вы восстанавливаете, ну вспоминаете то событие, которое либо вас все время терзает, все время дергает, либо то событие, в котором вы знаете, что у вас есть там большое количество энергии, и вы ее хотите вернуть. Вспоминаете. Ну, примерно от начала до конца. Да? Суть, сама внутренняя постановка, она не важна. Вам нужно просто примерно приблизительно понимать. Вам нужно помещение минут 15-30, вот в таких пределах, чтобы вам никто не мешал. Может быть быстрее будет, может медленнее, неизвестно. И соответственно, вы вспоминаете это событие, вы садитесь комфортно лучше делать сидя эту практику, потому что если вы ляжете, вы через 5 минут уснете. Ну и толку никакого не будет. Поэтому вы садитесь комфортно, удобно, расслабленно, делаете буквально 2-3 Вдоха-выдоха, глубоких, расслабленных, для того, чтобы напряжение нынешнего момента сбросить. Закрывайте глаза. Лучше всего это делать в активном трансе. Как уходить в активный транс? Техника очень проста. Вы закрываете глаза, спокойно дышите, расслабленно. И под закрытыми веками глаза, глазные яблоки, поднимаете на 30 градусов выше линии горизонта. То есть не прямо смотрите, да, чуть-чуть вверх поднимаете. Это под закрытыми веками. И на начальном этапе вам нужно последить, чтобы вы удерживали такой вектор. Потом это не нужно будет. Просто входя в транс, вы уже в нем останетесь. Все, поднимаете глаза за закрытыми веками. И представьте, что вы прямо сейчас берете и переноситесь вот в то событие. И оказываетесь снова там, в том событии. И в том событии вы наблюдатель. Вы не активный участник, вы наблюдатель всех процессов, которые происходят. Вот словно со стороны смотрите. И когда вы входите в состояние активного транса, вы ставите задачу обязательно. Что сейчас из этого события я заберу всю энергию собственную, которая там осталась. Все. И садитесь, уходите в активный транс, переноситесь в это событие. И ходите, блуждаете словно проживаете его заново но чуть-чуть с позиции стороннего наблюдателя ваша задача смотреть задавать все время вопрос где в этом событии моя энергия она может быть в людях которые участвовали в этом событии она может быть в помещении в предметах вашей энергии и соответственно ваша задача увидели а она подсвечена всегда будет вы ее не пропустите когда вы задаете вопрос где в этом событии в этих людях моя энергия, у вас тут же будет такое, словно светлая э, сгусточка такой энергии. И увидели такой сгусточек энергии, вы его рукой хватаете и вкладываете в ту часть тела, куда хочется вложить. Э, таким образом вы ее наполняете. Э, когда вы входите в активный транс, еще э, со стороны можно наблюдать такую картину, вот если за вами наблюдать, то невольно э, вот, ми микромоторика мышц она начинает работать. Как только вы видите эту энергию, у вас начинает работать микромоторик. То есть, у вас рука непроизвольно начинает ну, так вот, действовать. Если вы ушли в хороший активный транс, то вы прям даже будете вот так рукой брать да, и вкладывать. Вторую руку брать, можно двумя руками. Как хочется, как будет идти. То есть, ваша задача обнулить это событие, забрать всю энергию и вложить в ту часть тела, куда вам захочется. И собрать нужно всю энергию. Как вы поймете, что вы собрали всю энергию? Очень просто. Когда вы погружаетесь в это событие, оно у вас будет ярко-красочное. Ну, я для сравнения всегда говорю, смотрите, энер... событие, в которое заряжена ваша энергия, оно у вас вспоминается как кино цветное, да, либо как фотография цветная. Значит, это говорит о том, что там она... есть заряд, ваша энергия там осталась. Когда вы забираете этот заряд, вы возвращаете энергию себе, то это кино, это фотография, они становятся черно белым они теряют заряд. Понятное дело, что само воспоминание, оно никуда не денется. Нам не нужна амнезия. Амнезия это психическое расстройство. Нам не нужно, чтобы вы забыли это событие. Это, это не эта цель. Ну и вообще это невозможно, на самом деле, даже при амнезии. Нам нужно, чтобы ушел заряд эмоциональный, и чтобы эта пленка стала черно-белой. И тогда она уходит в архив в архив вашей глубины памяти. Соответственно, как вы поймете, что вы забрали полностью весь заряд? вы увидите, что событие начинает меркнуть, становится серые тона, она становится там черно-белой, серой, даже вот такой. И когда вы будете задавать следующий вопрос, где здесь еще моя энергия, то уже не будет вот этих вспышек энергии. Как только вы обнулили полностью это событие, вы понимаете, что все, всю энергию собрали, а у вас еще и состояние будет, знаете, такой вау, вау, крутяк вам хочется уже бить копытом, вам хочется уже так, все, давай заканчивай, побежали быстренько, Все, это говорит о том, что вы наполнились и вы вернули всю энергию из этого события. Как выходить из этого события? Вы мысленно, словно начинаете отступать назад. Отступаете, прям, событие отдаляется, а вы выходите из него, мысленно делаете несколько шагов назад, тем самым возвращаясь в настоящее. Делайте, и в какой-то момент у вас событие такое оно в точку превращается. И вы раз, и включаетесь, что вы уже оказываетесь здесь. Вы просто сидите на диване, либо на любимом кресле. И знаете, как из гипнотического трансового состояния вы так раз и просыпаетесь. Да? Не торопитесь открывать глаза. Сделайте 2 три вдох выдоха И мысленно скажите себе, сейчас как только цифру ноль назову, я проснусь, открою глаза, буду чувствовать себя бодрым, энергоемким, вдохновленным, что хотите. И начинайте отсчет 3, 2, 1, 0. Как только ты цифру 0 называете, вы открываете глаза и чувствуете себя таким образом. Можете сразу просто цифру 0 назвать, не выходя через обратный отсчет 3, 2, 1. Эта роль не играет. Ноль у нас в нашем логическом, нашем разуме ⁇ это включение процесса. То есть ноль, и мы включаемся. Соответственно, ваш раз, разум возвращается и включается. Вот, собственно, сама техника очень простая. Все, что нужно, ваше подсознание оно уже запомнило через это видео. Поэтому не думайте о том, правильно я делаю, неправильно я делаю, а как правильно делать. Так, как вы делаете, это правильно. Все. Здесь важно, чтобы состояние у вас стало вот таким классным, наполненным энергоемким. Вот, собственно, и вся техника. Возникают вопросы, пишите. Вы видите, насколько полезны вопросы, насколько полезны комментарии. Вы не только себе делаете хорошо, вы делаете другим людям хорошо. Благодаря вашему вопросу, вашему комментарию, Вот как благодаря вопросу Анны. Вы сейчас получили это видео, потому что так бы вы его не получили. Мне кажется, что подобные практики они настолько просты, что, само собой, разумеющиеся, по идее, люди все должны о них знать. Да? Вот для меня это само собой разумеющиеся. Для вас нет. Поэтому пишите, задавайте вопросы, значит, будут тогда дополнительно пояснять, дополнительно рассказывать. Сделайте благо себе и другим. Не застревайте в прошлом. Как только понимаете, что какое-то событие начинает вас дергать и включается в эти воспоминания, обнуляйте его, да и все не несут, что было у вас в прошлом. Поймите одну вещь. Не важно, что было в прошлом. Правда. Важно, что сейчас у вас в настоящем ваши ощущения, ваши чувства, ваши действия, соответственно. Потому что ваше сегодня создает ваше завтра. А прошлое – это продукт жизнедеятельности человека. Понимаете? Это продукт. все, что нужно было оттуда взять полезное, вы уже взяли в себя. Впитали это. Поэтому важно, чтобы вы в сегодняшнем дне были энергоемкие, в тонусе, бодрые, в оптимистичном настроении. И это создает ваш завтра. На сегодня. Пока. Пока. До встречи. Хороших дней.